Оверлок джек 5 -ниточный. Легкие и средние ткани, привод встроенный. Сейчас всё распушить. Ножи режут шикарно, строчка, строчка отличная. Этот тот, что кусок с завода был под лапкой, кусок материала черного. Вот тоже красиво, нашими нитками. Это оверлок, вот такой вот, класс под класс, 798D-5-03-333, вот такой вот оверлочек. Опять и ниточный, только из, из ящика, это еще не прикручено, желобок не установлен. Потому что, возможно, будет складываться обратно в ящик. Здесь у нас блок. Джек. Подсветка у всех нет. Подсветка включена, да? Да. камера, на его ловит, ловит. Открывается. Так масло насос да, там булькало, да, масло залито, еще раз немного, разжог, масло булькает, все.